Второй миф. Польза. Ну, смотрите, если мы говорим, например, вот э, приглашаем дистрибьюторов в сетевой маркетинг. Вот э, мы приглашаем людей не покупать баночки и тюбики, а мы приглашаем людей строить бизнес. Ну, вот я могу дать пользу. У меня есть опыт 15 лет в маркетинге, да? то есть я построил организации, части организации я когда-то потерял, сейчас у меня есть действующая организация, то есть я знаю, что такое проводить встречи сегодня, и у меня буквально после того, как я закончу это видео, будет встреча, и возможно вы сейчас смотрите это видео, а у меня идет нормальная живая встреча, где я кого-то подключаю в свой бизнес. То есть я могу дать пользу, могу рассказать ее прямо сейчас на видео и никаких проблем. Вопрос. Новичок. Вы вступили в сетевой маркетинг. Какую пользу вы можете дать? Если у вас очень хорошая эгора, можете раздеться. Да? Но это не польза. Если мы говорим о пользе, нужно пользу, которую можно потом продать. Поэтому, если вы умеете там хорошо вязать, вышивать, но это не польза в сетевом маркетинге. Вот просто подумайте, какую пользу вы можете принести рынку. Как новичок. И какую пользу могут привести, вот просто подумайте про своих людей, которых вы уже как-то подписали, если подписали. То есть вот у вас есть люди, там полтора землекопа, какую пользу они принесут рынку сетевого маркетинга в целом сейчас? Не потом может быть через 15 лет, а сейчас. Вот над этим стоит точно думать, потому что вопрос дублирования своего наставника, он всегда остается самым важным. Потому что если вы... Ну как бы не занимайтесь тем, чтобы для своих людей, которых вы подключили, предлагаете простые модели развития, прежде всего, хотя бы через список, через рекомендации, то, ребят, ваши новички будут тонуть, просто тонуть. Они будут переставать работать, потому что будут говорить, блин, как сколько вам нужно всего освоить, чтобы тут начать зарабатывать. Это просто невозможно. Спонсор, я устал. Отстань. То есть я понял, что это тяжело, все это не мое, бизнес не мой, ушел. Понимаете? Очень много людей ныряют в интернет. Я, кстати, таких людей несколько потерял, которые в интернет зашли, кликнули на какой-то сайт, подписались на рассылку и два года уже учатся. Осваивают Яндекс.Директ и так далее, и так далее. И, и сеть у них не появилась новая. И у них новых людей нормальных не появилось за это время. Появились новые клиенты, которые причем временные. Но это отдельная тема. Поэтому, ребят, новичок пользу рынку принести не может.